Всем доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Максим и это канал Max Effect. Добро пожаловать в Crusader Kings 2, вы смотрите уже 26 серию Династии Капоны, где мы опять-таки продолжаем страдать. Вот только я включил запись, после окончания, жестокого окончания прошлой серии, у нас еще одна напасть, шейх Мухент Алжир э, пришел со своей бандой грабить и разорять землю округа Венеции которыми мы правим. Эм, ну я тут есть какая-то армия, но нужно все-таки отбить, э, да, отбить, чтобы они не позаривались на богатство Венеции. Но они не имеют права, ну вот серьезно, ну реально. Они как они вообще посмели сюда прибыть и, ой, просто ужас. Теперь наш наследник Верцу. Да, теперь он наш наследник. Он гениальный, он сумасшедший. Через год он станет совершеннолетним. Мы на него посмотрим, как он выглядит. Да, конечно, жалко Филиппа. Вот как же. Как же это печально, как же это прискорбно. Не должен родитель. Не должен родитель видеть смерти своих детей. А вот так и происходит Вот жестокая игра А еще потом говорите, что я злой и жестокий Если все вокруг меня такие Ладно Верция у нас теперь, я так понимаю, не может быть бенефициаром в крестовом походе Нет, он все еще бенефициар Теперь мы только Джессику можем назначить У нас других вариантов-то нет Ладно, потом Это потом а, тайный советник Нам нужно его назначить Кого же нам назначено на должность тайного советника? Кто у нас тут больше всех? Джорджио Думаете, Джорджио подойдет? Или Мислов, может быть? Мислов Михайлович Или Жоанна Можно Жоанну назначить Но Я даже не, не знаю, кого назначать Давайте Жоанну все-таки назначим Она как-никак наша жена У нее очень высокий уровень интриги и мы с ней как бы Я ей очень сильно доверяю Потому что ну, она ни разу еще меня не предала Хотя все возможно Так и Давайте посмотрим по отношениям Энна кстати у нас самая. Ну и Жоанну тоже назначим регентом Наследником семьи у нас естественно является Верцу Как самый старший Как же это грустно Ну что ж что ж, нам нужно отомстить Морозине за то, что он убил нашего сына, а за это мы убьем его. Покушение на жизнь. Вот так вот. Кто тут, кто тут нам еще может помочь? Мислов, Мислов Михайлович, наш придворный. Давай, давай помогай нам. Эм, так, Аделаида. Аделаида это кто? Непонятно. Так, Флора. Флора, наша дочь, тоже нам может помочь. И кто еще, кто еще, кто еще? Альтруда. Альтруда, но она всего 5%, но даже 5% мож может решить исход. Ну, все. Ходи теперь и бойся. Так, слишком... Это что? Это у нас фракция, да? Нужно посмотреть, кстати. Фракция власть Венецианскому совету. Слишком долго вы ограничивали поэлитические враг... права своих верных вассалов. Совет должен получить больше полномочий. Время пришло. Согласитесь с требованием мирно или столкнетесь с нежелательными последствиями. Будьте уверены, на моей стороне немало тех, кто думает так же. Ну, в принципе, пока что ты только один на своей стороне. Но даже если так, я согласен. Смотрите, фракция сразу же исчезла, никакой войны, ни никакой гражданской войны не случилось, хотя могло бы. Но у нас э, повысились полномочия совету, ну ничего страшного, теперь, ну ладно, теперь нам придется советоваться со своим советом, э, когда мы хотим объявить войну. Ну, я думаю, это можно легко... Решить с помощью подкупов, с помощью договоров. Или просто мы будем брать только в совет только тех, кто нам лоялен. И все. Больше... Больше... А что больше? Больше ничего. Так, здесь у нас тоже идет какая-то битва. Битва с теми гнусными предателями... Как... Ну, почему предатели? Просто гнусными людьми, которые решили напасть на нас. Сегодня за ужином моя жена нарушила неловкое молчание. Дорогой, мне не хватает наших прежних разговоров. Пару секунд она ждала, что я отвечу, а затем сделала глоток из кубка. Все твои астрономические феномены... Ты уже несколько ночей не спал. Это ненормально. Мы можем ей ответить. Ты права, я немного увлекся. И 10, ш... 10 плюс 10... Конечно, конечно, надо поговорить со своей женой, она все-таки... Так. О! Мой друг Вернер... Вернер, кстати, он глава, глава общества герметист, если вы помните, приглашает меня на грандиозный банкет. Зачем беспокоиться? Скрипя сердце, я все же буду там. Много народу и горы еды. Хорошо. Да, то есть мы с радостью согласимся с ним, разумеется. разумеется. У нас еще, еще, еще какие-то свободные должности при дворе есть. Кто-то у нас еще умер, что ли? В результате передачи власти, а Сторо Капоне больше не владеет ценностью, известных как кольчужные доспехи. В смысле. Что это значит? А, кстати, да, если вы помните, это, это кольчужные доспехи принадлежали нашему сыну Филиппа. Но когда его убили, кому они теперь стали принадлежать? Кому они перешли? Надо посмотреть. Может они кому-нибудь из наших э, детей перешли? Или они вообще уничтожились? Уж так же нельзя. Нельзя просто так... <coughs> Ой, простите. Нельзя просто так взять и уничтожать. Ладно. Допустим, что исчезло. Смиримся с потерей. Филиппа больше не тайный советник. Патриции Франческо Гадина убил нашего сына. Абонданцию Делла Герардеска и Лидия. Ну, молодцы. А -а -а, так. Много ночей наблюдая за звездным небом. Я... Uh -huh. Это все ясно. Это, конечно, замечательно. Мы это с вами уже проходили. Мы просто... Я просто выполняю задания герметистов, чтобы у нас росли эти... Э -а росли тайные знания. Так, советник. Советником у нас хочет быть Кристофор. Кристофор Конторини. Ладно, скрипя сердце, я тебя назначу. Давай ты как бы будешь... Может, ты как-нибудь как получше будешь ко мне относиться? Вот сколько тебе подарок? 114 монет, ты офигел. А, ладно, давайте попробуем, может быть, вот таким образом с ним наладить отношения. Потому что если он будет, он будет плохо к нам относиться, то это вообще будет очень плохо. Так, Бенис Фицар, крестового похода не выбран. Ну-ка, а кого мы можем выбрать? Ну, мне только у меня только Джессика. Больше никого. 373 дня. Может быть за это время кто-нибудь из наших э младших детей повзрослеет? Вряд ли. Леонардо всего. Хотя нет, смотрите, Леонардо... 24 августа будет 12 лет. Значит, мы его, скорее всего, назначим э, бенефициаром. Но пока что, пока что он пускай сидит спокойно себе. Когда ему исполнится 12 лет, я его назначу бенефициаром э, крестового похода. Правда, я пока что не понимаю, что это дает. Ладно, ждем. Так, мы можем еще кого-то справедливо наказать. Да, да. Справедливое наказание Вы можете бросить человека, этого человека в тюрьму Да, я, конечно, это сделаю Это Франческо Морозини, который гнусно убил моего сына Все Патриция Франческо теперь в темнице Я его арестовал Так, превосходно Что же мы с ним сделаем? Можем его казнить Но эта казнь Опять-таки ухудшит отношение к нам всех, всех вассалов Давайте бросим его в подземелье Думаю, пусто было Так, бросим его в подземелье А после него будет Марка Марка морозине Так, свободные должности Управляющий нам теперь новый нужен Патрица Франческо больше не управляющий Теперь нам нужен новый управляющий Так, Мислов хочет, да, быть Больше у нас нет тех, кто хочет Ну вот, давай ты будешь Мислов Михайлович наш новый управляющий. Так, вот эту армию можно распустить. Здесь мы отбили нападение э, набег. Внук Турмарх Сергей Неапольс покинул этот мир. В, обла э, в возрасте пяти лет он погиб от руки убийцы. Заказчик убийства архиерей Велисарий. Архиерей Вели Велисарий его убил. Теперь другая наша капец просто наши родственники мурут и мурут мурут и мурут это наверное наверное кара нам за все наши наши убийство которые мы совершали прежде я не знал страха но трудно оставаться храбрым когда ты однажды уже почувствовал дрожь поджилок и стук зубов от страха это не делает меня трусом не так ли мы почему-то лишаемся черты храброй. Эх, жалко. Сплитские жители довольно далеко расселены друг от друга. Ваш тайный советник Джоанна Джо... де Абена предлагает организовать почтовый извоз, дабы облегчить их сообщение между собой. Она утверждает, что кроме явной выгоды, это обеспечит и приток рабочей силы. Да, превосходная идея. Получаем 25 престижа, тратим 37 монет, лимит снабжения плюс 1 и прирост процветания. Хорошо, это значит, что они будут э, платить нам больше налогов. Правильно я понимаю? Да. Так, двое детей нуждаются в выборе образования. Р Розетта. Розетта, Розетта. Ты у нас больших успехов достигла в управлении. И она добросовестный ребенок. Значит, ей очень подойдет управление. Так, а ты... Леонардо. Леонардо. Смотрите-ка, 9, 9 интриги. Давайте интригу, Интрига. Отлично ему подойдет. Все, продолжайте дальше. Учитесь. Что это? У Уфи Эстрит шлет вам письмо-помолвка. Справедливый эрудит Асторы. Легенды ходят о вашей мудрости и милосердии. Мы предлагаем помолвку. Принц Кнуд из Дании. 13 лет. И Розетта 12 лет станут парой. Ну, в принципе, я не против, хорошо. А, она. Она, и мы тоже получим от этого много престижа. Когда породнимся с королем Дании. Хорошо, я принимаю. Да. Все больше погружая свои изыскания. Я, по я понял, что некоторые вещи, которыми я обладаю, могут приблизить меня к ответу. Ну, давайте что-нибудь из этого. Да, да, да. Приготовлю отвары из свиных почек. Наконец-то они нам понадобятся, эти свиные почки. Так, нет, мы не, мы не прекращаем изучение наших звезд. Ни в коем случае. Так, и давайте назначим Леонардо как бенефициара в нашем крестовом походе. Ох ты, посмотрите-ка, сейчас Священная Римская империя напала на папство, тут вон все осаждено, все оккупировано. Военный счет в пользу Кайзер Гизельберт, Священная Римская империя, то есть они хотят своего папу продвинуть на папство. Вот это да, вот это да. Что, что, что? Распределение 23 артефактов. Что? То есть в крестовом походе можно еще какие-то артефакты получить? Двое самых полезных участников получат по два артефакта каждый. Остальные артефакты распределятся по мере убывания доли участия в походе между остальными участниками. Хорошо. Но здесь очень много участников. Мы, конечно, можем внести свою лепту. Но посмотрим. Посмотрим. Я вообще. Как я уже говорил, я никогда не участвовал именно вот в таких вот крестовых походах. Здесь мне как-то, не знаю, даже Интересно, интересно. Смотрите, еще престиж распределяется. И деньги. Ух ты! И благочестие. Как много ока как, как оказывается, блин, как оказывается выгодно. Как, как, как выгодны были крестовые походы, Никола! Никол, нам нужно выбрать тебе а, тип образования. Я даже не знаю, куда ты у нас пойдешь. Давай в военные. Гордость, гордость, естественно. Гордись тем, что ты а, член такой великой династии. Так, последнее время Патриция Франческо как-то холоден со мной. А, сегодня я решил выяснить, в чем дело. Um, я, кажется, знаю, почему он как-то холоден с тобой. Наверное, потому что ты держишь его у себя в темнице, в самом мрачном подземелье. Как только я подошел к нему, он спросил, где я был. Был когда? Вопросом ответил я. Мы собирались навестить моего дядюшку. Тот, который любит рыб... Тебе же нельзя выходить отсюда! <свес> ой, просто... Ой... Эм... Это очень... <свес> это очень забавно. Если представить, что на самом деле это так происходит. Так. Знаешь что? Мне прав... У меня были важные дела. Не, до... Не, до... Не донимай меня. Просто отстанет меня. Так, Патриция Марко... А, Франческо умер у нас в темнице. Да. В возрасте 49 лет. Не смог. Не смог выдержать. Патриция Марко в морозине теперь. Ам, да. И он нас не очень-то любит. Ты хочешь пост в совете, да? Ну, я могу... Вместо Жаны тебя назначить, если ты, конечно, будешь к нам нормально относиться и будешь все раскрывать как следует. Нет, обойдешься без подарка, и ничего тебе не дам. Жоанна, снова, пожалуйста, прости меня за то, что я убрал тебя из совета, но зато ты остаешься моим регентом. Что что? Эудосия, жена моего заключенного по имени Патрицы Франческо, который уже умер, шлет мне письмо. Эудосия, шлет мне письмо в котором настаивает на встрече в своей цитадели. Она просит меня проявить милосердие и отпустить пленника за огромную сумму денег, которыми, очевидно, не, не располагает. Эм... Дорогая моя Эудосия, он уже умер. Твой муж уже умер. Скорее всего, я, типа... Как бы, он когда умер, мы, не обнарод... мы, мы это не обнародовали, мы это никому не сказали, он просто у нас остался. Мы сами, наверное, даже еще не знаем, Астора, наверное, даже сам еще не знает о том, что у него там в темнице умер заключенный. Прекрасно, но я хочу, чтобы золото доставили невмедленно. Мы получим 384. Патриция Франческо Морозини выйдет из тюрьмы, но он уже мертвый. И он будет отпущен на волю. Ну мертвый, что просто те... что... Просто тело его в... будет выброшено. Какой кошмар. Ну, мы можем получить золото просто так. Ладно, давайте это сделаем. Вот, все, я выпустил твоего мужа, радуйся. Он теперь на воле. Да, неловко получилось. В общем, веселье продолжается. И мировые наши страдания тоже продолжаются. И они продолжатся также в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно пишите комментарии. Предлагайте имена для детей, они у меня уже заканчиваются. И всем до следующей серии. Всем пока.